Привет! В этом видео хочу поздравить всех с Новым Годом. 2020 год был очень особенным для нас всех, очень разным. Он очень откровенно показал, что можно планировать все, что угодно, но иногда в жизни вмешиваются непредвиденные обстоятельства, и свои планы приходится менять. И мы все получили свой опыт 2020 года. Что в связи с этим хочется пожелать? Эта идея не моя, я ее подслушала, но она мне очень нравится. Когда мы желаем друг другу счастья, мы в какой-то степени подразумеваем, что у нас этого самого счастья нет. Но раз мы его друг другу желаем. С другой стороны, то, что счастье в мелочах, в простых каких-то вещах, в приятных моментах, которые, кстати, случаются с нами каждый день, эта идея для нас не новая. Но вот об этом мы очень часто забываем. И вот на самом деле, скорее всего, правильнее желать замечать как можно больше вот таких приятных моментов. И чем больше их заметишь, чем больше их соберешь, чем больше их осознаешь, тем и больше будет в жизни счастья. Вот именно этого я нам всем и желаю, проживать и осознавать как можно больше счастливых моментов. Я знаю, что многие мои друзья смотрят мой YouTube-канал, поддерживают, пишут. Я всем благодарю. Я буду продолжать это делать в следующем году. Поэтому пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал, кто еще не подписался. Ну и с Новым Годом! До встречи в следующем году!